Я помнила, наклево я не предыду. Я часто вспоминаю тебя, детку Был ушла Я помнила, наклялась под лун, но я не. Редактор Воспоминаю тебя, детка, пьяный клан Был более лишь с тобой, за тобой бегал Я помню, она клялась подум, но я не притан. Я честно вспоминаю тебя.